Иринка встретила у нас дождиком. Еще сегодня была гроза. Баньки нынче сыра. Не проехать. Вот тут где-то были уже Дома. Вот тут дом, так называемый, Сахаровых. Дальше у нас домик Ахалова Андрея. Вот Прямо там был клуб. Где-то едут ребята на Каракаде. Вот здесь стоял дом, который не сгорел. Дорога прямо это в Митина, а нам на Верховье. Вот и Андрюхи сегодня гости. Ну, та же канитель. Сейчас даже номера не видно. Нормально, аки по суху. Сейчас мы тоже сюда нырнем. Только что здесь прошел каракат. Ребята там завалы убирают. Может, вам пиво отдать? Может, Уже поздняк. Чего? Заводи? Все уже. Давай, Давай. Неси, я сейчас проеду без тебя. Не заводи, говорят, а то горячее будет. Вот так бы всю дорогу кто-нибудь, блин, сделал бы. Ха -ха -ха. Костя, как я там прошел? У меня в салоне вода. И там тоже завалы. 10 метров едем, 5 минут стоим. Вот приключения у нас, да? Нелинга трудовая. Что-то там пилят А поехал? Косоруба, наверное. Да, наверное. Любителей Все. Люди из параллельного мира <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> да. Мы тут проедем И дождь идет И лес идет Это как карандина. Какой здесь был вид руган, блин? Маленький затык. Никакого не было еще Немножко продвинулись Когда-то мы здесь пролетали со скоростью 40-50. трудовая такая дорожка мы последний километр можно сказать едем по просеке. рубаем да ребята пилят и откидывают а мы с Вовой следом едем ну сейчас вот из леса выйдем не знаю, что-то нас ждет а прикиньте нам еще по озерам ездить как-то там дальше-то лес вот так вот Да, стоим, греем моторы. Наденька сегодня не отдыхала. Вот мы наконец-то доехали до Верховских банек. Еще немного, еще чуть-чуть, и мы будем в Федосовской, а там и карповской. Да. Такие вот дела. Там еще будет наверняка там вальдежник. Мы в, в, в прошлом году ехали и было. Открыли. Вот это физкультура, да? Маня? вообще. Да. Нелинга сжет. Это мы уже почти приехали. Там крыша дома. Греемся, греемся. Хотя так-то вроде бы не очень, чтобы греемся. Я только что посидел на черноземе. Старшие, но непобежденные, а прибыли к месту дислокации. Ура! Мы попали! Мы попали! Рецепт нас держал. Это в дорогу, это в дорогу. Видал, сколько напили у Леха, блин? Берез? Ну, ему надо было окно в Европу. Он говорит, что оттуда ветра никогда не бывает, а надо, чтобы дуло, блин. Пока нету. <звучит> Боже. Видите, всю деревню видно, когда травы нет. Замечательно. Вот это, так понимаю, овчарня. У каждого дома есть такая яма. С космоса даже видно. Со снимков. Хм. Нормально. Я говорю, вот еще одна яма. Кто бы об объяснил ее предназначение. Уставший О, человек, добрый, сапоги мокрый. как вам нынче, устали на, даже в дом никто заходить не хочет, да, зайцы, вы где?